Всем привет-привет и добро пожаловать на канал Ирина Степная. Сегодня вместе с вами я хочу открыть новую рубрику на своем канале. Это реакция на мои старые видео про слаймы Инстаграм, а также немножко разобрать, какие бывают слаймы, как их делают и так далее. Надеюсь, вам эта тема будет очень интересна. Мы будем смотреть вместе с вами мои ролики и также, возможно, ролики других каналов, если нравится эта тема, то ставьте обязательно лайк и не судите меня, конечно же, строго, потому что я уже не снимала видео, три года не заделась перед камерой. И сегодня я хочу с вами посмотреть свой ролик, он называется Лизун Инстаграм АСМР номер 18. Такая вот заставка на нем интересная. И первый слаймик, который разряжает ножом. Хочется вообще поговорить об этом слайме. Первые разы, когда я увидела слайм Инстаграма в самом инстаграме, для меня было вообще удивительно, что в сам слайм добавляют какие-то шарики и еще добавок режут ножом. И когда я стала искать различные материалы и сохраняла их, и потом решила поискать людей, которым так же, как и мне, нравится слаймы, в принципе, я смотрю, что на ютубе мало таких роликов и подумала, почему бы мне не создать подобное видео и не найти себе друзей в интернете. И с этого все и началось. Очень красивый слайм, давайте его послушаем. Следующий слаймик, это слаймик сделан из прозрачного клея и пена для бритья, и потом у него добавляются различные шарики, и вот как здесь мелкие и крупные, и очень здорово это все суршит. Следующий вариант слайма, это который делают из пены для бритья и прозрачного клея и оставляет его в холодильнике на три дня, чтобы образовалась вот такая вот красивая пенка, которая очень сильно шуршит. Давайте послушаем. Я прям залипла, начался другой слайм Это тоже очень красивый зеленый слайм Есть такой инстаграм, вот его название И он делает очень красивые слаймы Так что можете найти, посмотреть Сейчас не знаю, а два года назад вот этот канал создавал очень красивые видео о лизунах и слаймах Следующий тип слайма из клей ПВА Когда на сам прозрачный слайм Добавляют различные блестки, красители, потом это все смешивают. Мне нравится вот этот самый момент, когда все вот это вот накладывают и потом начинают смешивать. В конце это обычно получается не очень красивый слайм, даже иногда не того цвета, какой был в самом начале, но сам процесс создания очень здорово. И мне кажется, вот это видео делает ребенок, потому что маленькие руки. Вот этот тип слайма, самый люб... мой любимый, это радужный слайм, когда из разных цветов. И сверху еще кладут такие шарики пенопласта, оставляют в холодильнике на два дня, и получается вот такая вот классная корочка. Слушаем. А это такой тип слайма, когда берут губки, например, для посуды, режут их разных цветов и потом кладут на него лизун. Фишка в чем, что лизун, губка впитывает лизуна и становится настолько интересный антистресс, который можно хранить в коробке и мать до Очень необычный, сейчас вот очень популярный. А это видео снято два года назад, мы с вами смотрим. Вот этот инстаграм, можете найти аккаунт вы и посмотреть, какие ролики у человека вот зеленый есть. Зеленый антистресс. Смотрите, какой красивый. Тоже в холодильнике его держат 2-3 дня, чтобы вот эти шарики все поднялись наверх. А внутри снизу еще и блестки, наверное. Да, точно, смотрите, какая красота. Зеленый, конечно, очень классный. Давайте послушаем, как хрустит. Очень залипательно. сейчас его по-любому достанет Мне кажется, я начинаю вспоминать Очень здорово новый слаймик на который сыпет блески вот смотрите когда украшают мне прям очень нравится наблюдать за этим вот она добавляет блески сейчас покажет но когда опять начнут перемешивать испортит всю красоту правда так жалко всегда пустит Конец. Очень красивый слайм. вот Как бы все остались внутри слайма. И совсем не видно. Это, конечно, не очень нравится. Так он такой крутой. Просто лучше кайфует, Такой крутой. Я увижу вот колонны. Очень классный слайм. тоже Из разных видов шариков. И из прозрачного клея. И такой вот последний слайм, когда я вот нашла его, мне он тоже очень понравился, это вот было очень давно, два года назад, он у меня произвел впечатление, он из шариков и из э, слайма жидкого, и настолько это вместе месте очень сильно хорошо хвости. И раньше я делала вот такую то вот интересную заставочку, сейчас я почему-то от нее отказалась, не знаю. Но вы можете выполнить условия, и если это видео вам понравилось, можете мне поставить лайк, чтобы я снимала еще подобные ролики, обсуждала их с вами, и также вспоминала, в принципе, то, что я снимала. И это мой канал, как он выглядит. Конечно, можно было бы изменить заставку... И многое другое, но пока на это просто не хватает времени. Если вам понравилась эта рубрика и хотите еще подобные видео, обязательно ставьте мне лайк и подписывайтесь на мой канал. А сегодня всем спасибо огромное за просмотр и до скорых встреч. Встретимся в следующем видео. Всем пока-пока.